Я бы сполоснул свои трубы виски. Виски запрещен. Это сухой округ. Так, а что эти пьют? Виски. Они разбойники. Ха -ха. Мне тоже приходилось нарушать законы человеческие, а также несколько и божьих законов. Никакой ты не разбойник, и мы не пьем с хустунами. Царь, я бы смел пожелать вам побриться и набраться манер. И напоследок, более качественной породы ваших соботыльников. С пушкой обращаться умеешь. Кажется так, да? Стоило мне это предвидеть.